Смотрите, друзья, давайте с чего ждать от 2020 года, да, то есть, что я непосредственно наблюдаю. Куда и как движется капитал во время кризиса, да, про это расскажу. То есть, первое движение, что происходит, сначала начинает двигаться доллар, да, то есть, непосредственно непосредственно сначала растет доллар. Почему растет доллар? Потому что все бегут от риска, в первую очередь наиболее ликвидный мировой актив. Да? То есть все бегут в доллар. После того как бегут в доллары, сначала бегут с развивающихся рынков, причем отовсюду, да, и с рынков акций, и с рынков облигаций фикс-рынком, после этого перекидывается волна на развитые рынки, да, то есть рынки начинают падать. До этого непосредственно начинает расти доллар. Ну и после того как доллар непосредственно подрастает, экономика впадает в рецессию, да, мировые центробанки начинают предоставлять дополнительную ликвидность, то есть до как правило долларовую евроовую евровую ликвидность, да, то есть начинается разгон инфляции и неким таким дефекционным инструментом, который позволяет защитить от глобальной инфляции печатных станков является золото. Поэтому вот первый импульс он такой, сначала растет доллар, за долларом каким-то определенным временным лагом в пределах 6 месяцев начинает подтягиваться золото, но и, и все это накладывается на корректный рынок. Вот таким образом себя вели, зеленым цветом это доллар, график доллара, да, и вот первое, первое движение, первый импульс растет доллар, а затем второй импульс растет золото и снижается фондовый рынок, да, то есть это наслаивается одно на другое. Это кризис 99 -го года, да, то есть мировой экономический кризис, я просто наложил вам два этих графика. А тот же самый кризис 2008-2009 года, посмотрите, примерно сопоставимо, да, бегут с рынков рисковых, падает индекс СНТ. 500 рынок акций а, параллельно растет непосредственно доллар да ну и соответственно золото вообще там вырастает непосредственно еще больше а, ну и соответственно текущая тенденция да тенденция на лето на начало лета 2019 года был импульс по доллару глобальный в, в 15-16 году а, рынки как бы особо не снижались Начался импульс по золоту, да, и после этого, как, после того, как я это непосредственно транслировал в рамках нашего закрытого клуба инвесторов и на съезде инвесторов, которые мы живое проводили. В принципе, мы говорили о том, что на начало лета нужно встречать, ну вообще, лето нужно встречать накопление капитала, то, что нужно покупать доллары, то, что нужно хеджировать через золото, и действительно получается, мы сейчас готовимся к этому кризису, да, через покупки золота и доллара непосредственно. А при этом на самом деле можем получить еще какой-то определенный рост, рост на рынке, на рынке акций.